Советы будущим марафонцам Приветствую вас, друзья, на связи Сорняк Александр И в этом видео я поделюсь с вами советами, которые могут быть полезны будущим марафонцам Это первое видео целой серии, которое посвящено советам для тех, кто собирается пробежать марафон И конкретно сегодня мы говорим о самом начале подготовки к марафону Прежде чем я перейду к теме видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видео до конца. И если будут вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Итак, поехали. После того, как вы приняли решение бежать в марафон, самое первое и важное действие, которое вам нужно сделать, это зарегистрироваться на конкретный старт. Выбрать конкретный марафон в конкретном месте, с конкретной датой и заплатить за него деньги. Это нужно для того, чтобы у вас не было вариантов, не пробежать марафон после того, как вы приняли это решение. Еще лучше, если вы расскажете максимально большому количеству людей, что вы собираетесь его бежать. Таким образом, это будет вас мотивировать все-таки достичь своей цели, потому что процесс подготовки к марафону, он достаточно нелегкий и длится достаточно долго, как минимум 4 месяца. Когда вы расскажете своим друзьям и своему ближайшему окружению о том, что вы будете бежать марафон, это вас будет как минимум подстегивать. Окей. Это первый и главный совет. Выберите старт, зарегистрируйтесь на него, заплатите деньги и расскажите максимальному количеству людей о том, что вы собираетесь бежать марафон. Второй совет, который касается времени подготовки к марафону. Готовьтесь заблаговременно. У меня на эту тему есть отдельное видео, которое называется «За, за сколько готовиться к марафону? Когда начинать подготовку к марафону?» Ссылку на него вы найдете в описании. Здесь коротко повторюсь. В идеале начинать готовиться за год. Это в том случае, если вы э, до этого никогда не бегали. Вам нужен год для того, чтобы подготовить свой организм качественно, без стрессов, без срывов, такой нагрузки, как марафон. Соответственно, если вы уже подготовленный спортсмен, вы когда-то занимались бегом, то этот промежуток может быть меньше. По классике, то 4-месячный или 16-недельный есть план подготовки. Тоже видео на эту тему вы можете найти в описании под эти. Третий совет – для будущих марафонцев это подберите себе конкретный план тренировок. Для меня лично э, этот совет был бы... Очень кстати, в то время, когда я готовился к своему первому марафону, потому что я знал, что нужно бегать и бегал поначалу просто вот, вот как чувствовал, как вот просто брал бежал. не бежал. Не знал, сколько нужно бегать, не знал, то есть быстро мне бежать, медленно, то есть и какое-то количество времени, то есть оно у меня прошло в холостую, можно сказать. Выберите себе план подготовки, их может быть большое множество, разное количество. В среднем они плюс-минус будут где-то похожи, но будут э, отличаться по каким-то нюансам. Идеально, если вам план, э, тренировочный план пропишет тренер. Если у вас такой возможности нет и нет у тренера, то, что скажем под рукой, вы можете воспользоваться э, трекером, беговым трекером, который можно скачать на любой телефон. Либо, опять повторюсь, можете посмотреть видео, которое называется «Тренировочный план», и в нем будет ссылка на базовый тренировочный план, от которого можно оттолкнуться. Но тренировочный план нужен обязательно, для того, чтобы у вас была как некая карта, по которой вы движетесь к своей цели. Следующий совет важный. Регулярно тренируйтесь по плану, который вы избрали. А, почему это важно? Потому что вам может показаться, что времени много, как бы, тренировок тоже много, если я сегодня там не побегу, то ничего плохого не случится, я там пробегу чуть-чуть больше завтра. Наступит завтра, вы подумаете, ой, нет, я там еще чуть-чуть больше пробегу послезавтра, ладно, на следующей неделе это все добегу. Так лучше не делать. У вас есть план, старайтесь максимально строго следовать своему плану. Понятно, что могут быть разные форс-мажоры, но тем не менее. Строго следуйте плану тренировок. Максимально придерживайтесь того километража, который у вас там будет прописан. Это важно для того, чтобы избежать срывов, для того, чтобы избежать травм и в конечном итоге, чтобы получить свой долгожданный преодоленный марафон и чтобы это было в удовольствии, а не там, с разочарованиями, травмами и прочими неприятностями, которые могут следовать при несоблюдении вашего плана. Следующее, что очень важно соблюдать при подготовке к марафону. Когда вы начинаете тренироваться, да и в принципе, э, запомните себя раз и навсегда, обязательно разминайтесь перед тренировкой. Если у вас нет возможности размяться максимально качественно, разомнитесь хоть как-то, но обязательно делайте разминку. Следующий совет, который я вам дам, обязательно делайте заминку. После того, как вы закончили тренировку, обязательно сделайте заминку. То есть, что это такое? Вам, грубо говоря, нужно просто растянуть мышцы после того, как вы э, потренировались. Видео о разминке и заминке вы тоже сможете найти в описании под этим роликом. Следующее. Употребляйте витамины. Это тоже очень важный пункт, потому что в период начала подготовки э, к марафону или когда вы просто начинаете бегать, у вас организм будет испытывать достаточно сильные стрессы. Потому что для него это будет непривычно. Бег как э, вид деятельности плюс, если у вас будет возрастать нагрузка, организм нужно поддержать. Витамины в этом случае будут именно тем поддерживающим элементом, который поможет вам преодолеть эту первоначальную нагрузку и адаптацию. Следующий важный пункт, который касается тоже поддержания своего организма, это употребляйте дополнительное спортивное питание. Что я имею в виду? Я сейчас не имею в виду каких-то стероидов или анаболиков. Я конкретно имею в виду препараты, которые будут помогать вам восстанавливаться. Лично я для себя в своих тренировках использовал протеин и аминокислоты, BCAA. Именно эти препараты помогают вам получать достаточно достаточное количество белка для своих мышц и помогают быстрее восстанавливаться. То есть в процессе тренировок тоже, когда у вас будет достаточно большая нагрузка уже в процессе, в активной фазе подготовки к марафону, это э, те нюансы, те вещи, которые вам существенно помогут. Следующий важный совет, который касается тренировочного процесса, это принимайте холодные ванны. Холодная вода очень хорошо помогает организму восстанавливаться. И после тренировок, после того, как вы сделали заминку, вредите домой и облейте ноги холодной водой. Если у вас есть возможность где-то искупаться в прохладном водоеме, тоже будет отлично. Если нет, холодной воды постоять, окатить ноги холодной водой какое-то время, буквально минуту, будет достаточно, но будьте аккуратны, чтобы как бы, не переусердствовать, если вода очень холодная, чтобы не простудиться с непривычки. Следующий важный пункт – это сон. Обязательно высыпайте, следите за тем, какое количество часов вы спите, и сколько вам нужно для того, чтобы выспаться сон, помогает организму восстанавливаться. Из-за недосыпа могут быть срывы в тренировках и могут быть травмы. Следующий важный пункт – это питание. Этому моменту тоже стоит уделить особое внимание и ни в коем случае не пренебрегать, потому что это очень важно. В первую очередь вам нужно убрать весь пищевой мусор. Это фастфуды, чипсы, сухарики. Никакой пользы от них не будет. Постарайтесь максимально сократить потребление острых и жирных продуктов. Более подробно о том, как питаться при подготовке к марафону, можно найти в видео в описании под этим роликом. Следующий совет касается техники бега. Освойте технику бега с носка. На мой взгляд, это самая оптимальная, самая безопасная и результативная техника, которая поможет вам подготовиться к марафону без травм, Плюс достичь максимальный результат на этой дистанции. Следующий пункт касается беговой обуви. К нему тоже нужно отнестись ответственно. Вам нужно подобрать правильную беговую обувь. Что имеется в виду? Это должны быть кроссовки конкретно для бега. И если вы будете бегать и тренироваться по асфальту, то, соответственно, это должны быть кроссовки для бега по асфальту. Есть очень большое количество разновидностей беговой обуви. Отдельно я об этом говорю тоже в специальном видео, ссылку на него можете найти в описании. Советую вам его посмотреть и подобрать правильную беговую обувь. Следующий момент будет касаться уже таких сезонных изменений. Если вы будете готовиться к марафону летом, старайтесь избегать бегать в жару. Старайтесь выбирать время для тренировок либо рано утром, либо уже поздно вечером для того, чтобы не попадать под прямые солнечные лучи, потому что это будет истощать ваш организм. Лучше всего бегайте либо тогда где-то в лесу, либо возле озера, там температура будет ниже и вам тренировка будет даваться легче. Тоже отдельное видео можете найти в описании. Следующий совет будет касаться воды во время тренировок. Если вы тренируетесь, активно тренируетесь в теплую или жаркую погоду и вам хочется пить, обязательно это делайте. В принципе, можете пить даже еще тогда, когда вам не хочется. По чуть-чуть небольшими глоточками вам нужно снабжать организм водой. Если вы испытываете жажду, организм уже обезвожен. Соответственно, пить можно, пить нужно и абсолютно спокойно это делайте. Следующий совет. Обязательно ведите дневник своих тренировок. Туда нужно будет записывать расстояние, которое вы пробежали, время, которое вы потратили на тренировку, и пульс, который у вас был при этом. Сейчас существует огромное количество гаджетов, которое помогает вам в этом. То есть, может, вам не придется делать никаких дополнительных действий. Это могут быть либо специальные часы, либо приложение на телефон, которое вы скачаете и будете с помощью него бегать. Если этого нет, то используйте обычный секундомер, он поможет вам измерить ваше время тренировки и, по крайней мере, пульс в конце эти показатели нужны для того, чтобы вы могли корректировать э, нагрузку ту которую вы испытываете в процессе тренировок и не перегружали себе и соответственно, если увидите, что вы где-то э, не дорабатываете, могли немножечко поднажать. То есть это важный момент, который плюс будет вас мотивировать, когда вы будете видеть какое количество километров, вы уже пробежали, и что цель близка. Следующий совет носит больше развлекательный характер. Когда вы готовитесь к марафону, как правило, вы готовитесь заблаговременно. И этот длительный период вам может наскучить выполнять монотонно одну и ту же тренировочную работу. Соответственно, у вас должны быть разнообразные тренировки, но это тут больше нужно вам отталкиваться от своего тренировочного плана и... Во время подготовки к марафону могут быть другие забеги на другие, менее длинные дистанции. Там 10 километров, полумарафон, 5 километров. Очень рекомендую вам принимать участие в них для того, чтобы поддерживать свой, свое эмоциональное состояние на должном уровне. Это будет вас бодрить, это будет вас мотивировать, это будет вас заряжать положительными эмоциями и помогать двигаться к своей цели, к марафону. И следующее, что могу порекомендовать, очень часто в процессе подготовки к марафону организатор начинает проводить массовые групповые тренировки всех зарегистрировавшихся и желающих, желающих пробежать данный марафон. Тоже очень рекомендую их посещать, потому что это весело, это люди, это общение и это соответствующее окружение. Это помогает вам поддерживать соответствующий настрой. А это немаловажно, потому что в процессе подготовки к марафону психология играет очень важное значение. Друзья, на этом все. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. Напомню, что это было первое видео из целой серии, которая посвящено советам для будущих марафонцев. Следующее видео ждите через неделю. До новых встреч!